всем привет сейчас у меня будет сравнение девайса который утрет нос всем подам закрытого типа Итак, на сегодняшний день существует огромное количество различных подов закрытого типа то есть девайсов в которых не предусмотрена перезаправка картриджа. картриджа примеру это джул Владимир или же майл да у этих девайсов есть картриджи с возможностью перезаправки но найти их очень непросто а что если я вам скажу что существует мод который дешевле любой закрытой системы но при этом по всем показателям лучше. Итак, сейчас я сравню бар-под со всеми закрытыми системами. Аккумулятор. В большинстве случаев закрытые подсистемы обладают аккумулятором от 250 до 300 мАч. А вот девайс от компании Vaporese обладает аккумулятором на 350 мАч. Да, немного, я согласен, но все же это лишние 40 или 50 затяжек. Заряжается барпод при помощи USB Type-C, а до полной зарядки ему понадобится не более 30 минут. Картриджи Закрытые системы, конечно, могут похвастаться большой вкусовой палитрой, но в основном она состоит из 10, ну максимум 15 вкусов и небольшим разнообразием крепостей. А вот барпот можно заправить любой жидкостью с любой крепостью, поскольку в комплекте к этому девайсу с завода идет сразу два картриджа с возможностью перезаправки. То есть за цену одного батарейного блока, джула или майли, вы получаете комплект из батарейного блока и двух перезаправляемых картриджей. В эти картриджи вы можете заправить любую жидкость с любой крепостью, главное, чтобы глицерина была не более 60%. Внутри закрытых систем в основном стоят спейс а вот Барпот представил нам вкусные картриджи на сетке. Затяжка Зачастую у всех закрытых подсистем хорошая сигаретная затяжка, но ее невозможно отрегулировать. А вот у бар-пода есть самая настоящая регулировка обдува. То есть простым движением руки вы снимаете картридж, поворачиваете его на 90 градусов и обратно устанавливаете в девайс. Таким образом затяжка меняется от довольно тугой до более-менее свободной. На выбор будет представлено сразу 4 вида затяжки. Дизайн но тут ничья, поскольку обычно закрытые системы выглядят просто изумительно. Также они весят считанные граммы, так что не вызовут дискомфорта во время переноски или же во время парения. Комплектация Подсистемы закрытого типа в основном комплектуются лишь батарейным блоком и кабелем для зарядки. А в комплекте к бару мы с вами увидим не только батарейный блок и кабель для зарядки, но и еще два запасных картриджа с возможностью перезаправки. По итогу вы получаете прекрасный девайс с отличной вкусопередачей, с возможностью регулировки обдува и с очень приятным внешним видом. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.